Посланник Аллаха والسلام, сидел со своими сподвижниками, и к ним подошел бедуин. Сподвижники радовались, когда бедуины задавали вопросы Посланнику Аллаха والسلام, поскольку они не стеснялись задавать ему те вопросы, которые сподвижники бы постеснялись спросить. Этот бедуин сказал Пророку салляллаху алейхи ус "Научи меня благому". Посланник Аллаха алейхи саллят взял его руку и сказал: "Говори, Субхан Аллах, Валхамдулиллах". Валя إِلَاهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أكبر. Обратите внимание на это действие Пророка, алейхиссаляту вассалям. Когда разговариваешь с человеком и хочешь, чтобы твои слова дошли до него, то прикосновение рукой его плеча или рук способствует этому. Пророк, алейхиссаляту вассалям, не просто сказал «говори это и это», он сначала взял его руку. Затем этот бедуин ушел, позже вернулся и вновь спросил «О посланник Аллаха!» Субханаллахи валхамду лилла и вала илляха иллаллаху аллаху акбар, это для Аллаха, а для меня что? На что Пророк, салляллаху алейхи вассалям, ответил: Когда ты говоришь Субхан Аллах говорит, Ты сказал правду. Когда ты говоришь Альхамду Аллах говорит, Ты сказал правду. Когда ты говоришь Ла илляха илляллах, Аллах говорит, Ты сказал правду. Когда ты говоришь Аллаху акбар, Аллах говорит, Ты сказал правду. А когда ты говоришь Аллах махверли, Аллах, прости меня. Аллах говорит, я уже сделал это. Когда ты говоришь Аллах мархамни, О, Аллах, смилуйся надо мной. Аллах говорит, я уже сделал это. Когда ты говоришь Аллах марзукни, О, Аллах, даруй мне средства к существованию. Аллах говорит, я уже сделал это. Бедуин сосчитал на пальцах до семи, а затем удалился. Посланник Аллаха алейхи саллят сказал. Самые любимые слова для Всевышнего Аллаха – это «Субханаллахи аллахи лилляхи ва ла Аллаху Аллаху акбар» и произносить эти слова «Я люблю больше, чем все то, над чем восходит солнце». Для того, кто скажет «Субханаллах» сто раз до восхода солнца и перед его закатом, это будет лучше, чем сто жертвоприношений. Для того, кто сто раз скажет «Альхамду до восхода солнца и перед его закатом, это будет лучше, чем 100 оседланных лошадей на пути Аллаха. Для того, кто сто раз скажет Аллаху Акбар до восхода солнца и перед его закатом, это будет лучше, чем освободить 100 рабов. А кто скажет Ля Аллаху Хамду Кадир, раз до восхода солнца и перед его закатом, то в день воскрешения не явится ни один человек с делами лучше, чем он кроме того, кто произнесет эти слова столько же, сколько он или больше. Затем вы говорите «О Аллах, прости меня!» Аллах отвечает «Я уже сделал это!» Вы говорите «О Аллах, смилуйся надо мной, и надели меня пропитанием!» И Аллах уже это сделал. Эти четыре слова «Субханаллахи вальхамду лилляхи» «У ла илляха илляллаху валлаху акбар» от силы займут 10 секунд. И под риском многие понимают только материальное богатство. Но ваша возможность совершать намаз или слушать эту лекцию уже ваш риск. Вернувшись домой, увидеть своих близких и родных, которые вас ждут – уже риск. Иметь возможность читать Коран и учить хоть один аят – это риск. Все очень просто. Субхан аллахи лилляхи ву ла илляха илля Аллаху Аллаху акбар. Аллаху махперли, Аллаху мархамни, Аллаху марзукни. Да позволит Аллах нам всем постоянствовать напоминание Аллаха и займет нас только халалем. Аминь.